Привет, все мои подписчики и не подписчики. Сегодня мы поковыряемся с душевой кабинкой и с не такими радикальными, но все же отложениями водяного камня на пластике, на алюминии и на вот этом вот матовом стекле. Для этого мы будем использовать с вами SIF uh, Professional 2 в 1 Wash Room средство для, для туалетных комнат, как оно называется здесь. Штука, которая работает и с кальциевыми, и с мыльными отложениями. А для... Кроме того, мы будем использовать рукавицу браш, ну, как оптимальный материал для того, чтобы работать с фактурными матовыми стеклами. Вот. Ну и понятно, у нас будет вот обычная мочалка, которой мы будем убирать все загрязнения. Очень важно, это рукавицы, посмотрите, как они выглядят. Манжеты завернуты для того, чтобы при в таком вот положении рукавицы или руки у нас не затекала вот сюда вот э, химия наша моющая, а оставалась в манжете. Это важно, поэтому, пожалуйста, манжеты вот так одевайте. Наносим средство на поверхность. И оно очень хорошо пенится, соответственно, потому держится на поверхности дольше и дольше взаимодействует с загрязнениями. Оно безопасно для алюминия, хромированных поверхностей, там мягких и тому подобное. Поэтому наносим смело сюда. А, в принципе, по работе с металлом лучше использовать, конечно, сразу рукавицу. Вот она, рукавица. Мы наносим на нее какое-то количество нашего кислотного средства и протираем сразу металлические части. Вот. Нужно ли будет нам их замыть, потом протереть? Да, безусловно, их нужно будет замыть. Теперь посмотрим вот сюда, вот за угол, что получается. Здесь у нас тоже есть достаточно серьезное отложение. Вот. С первого раза они так просто не уходят, поэтому нам нужно на них нанести раствор. В данном случае у нас готовое средство. И дать какое-то время поработать. Вот этот уголок у нас постоял немного с химией, мы начинаем его чистить. Видим, что уходит он, конечно, на раз-два, вот, то есть очень быстро удаляется. Можем сейчас протереть мои любимые салфетки со австроник-2, чтобы посмотреть, какая у нас остаточная здесь есть, вообще, осадочная порода, так сказать. Да нет там ничего, то есть у нас снимается за, ну реально за минуту экспозиции, у нас снимается все, что там было. Вот Я этой губкой, жесткой частью тру, но тру очень мягко, без нажима, без давления. Поэтому чуть-чуть, вот так вот чуть-чуть придавили, немножко потерли, и весь водяной налет отсюда уходит. Что касается вот этой части, здесь у нас будет чуть-чуть по-другому. Здесь мы будем работать немножко другими инструментами. Эту часть мы, безусловно, должны протереть для того, чтобы кислота у нас не оставалась на этой поверхности, нужно протереть это чистой водой, чтобы нейтрализовать кислоту, чтобы она потом не сидела, не разъедала у нас металл. Вот. И эффект получается примерно такой. Ну вот, если снять вот здесь, вот, наверное, будет видно ближе, как было. Как было, и вот это как стало. Да, вот это как было, это как стало. Можно еще также снять это отсюда. Пожалуйста, сними отсюда. Вот здесь был такой налет. Он как бы не был прям таким жестким налетом, но тем не менее он неприятный. Просто салфеткой он не убрался. И вот здесь вот, вот здесь теперь оно сияет как солнце. И все красиво. Вот, что касается работы вот здесь, здесь, конечно, у нас используется губка. И нас используется по возможности, пока то, что есть под рукой. Сейчас мы протрем вот эту часть, удалим оттуда весь водяной камень и промоем это сразу. Промоем, посмотрим, что получилось. Вот посмотрите, там за короткое время, достаточно короткое, мы обработали кислотным средством два в одном вашром и потом мы это все дело протерли губкой и в принципе там ничего нету ну не радикальные были загрязнения конечно ничего не скажешь но тем не менее экспозиция у нас была очень короткая